Доброго времени суток, я Ник 1 я начинаю прохождение Эликс 2 По сюж... на сюжетной линии, если что. А, ну, как вы думаете, сюжетная линия, за кого мне, за Берсерка, за Альбов, за кого стать, за Изгоев, Ха. или же за Криликов, блин, выговорить не могу. Ну ладно, начинаем.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 Эликс получил свободу и снова распространился по всему полушарию, ниже Ледяного дворца Альмов. Однако люди быстро все забывают. Множество больших поселений присвоили победу себе и не обращали внимания на дела прочих. Лишь немногие помнят те смутные времена и командора Джакса. Мое имя и деяния растворились в тумане легенд и мифов. На многие годы после войны с Альбами человечество погрязло в мелочных конфликтах и спорах за территорией. А ведь проблема странного небесного феномена вызванного гибридом незадолго до поражения, до сих пор не решена. Я знаю, что скоро появится неизвестный враг. Жизни всех пробужденных будут перевернуты до самого основания. Все мои попытки подготовить человечество к этой неминуемой опасности ни к чему не привели. Люди забывчивы. Смутная, неизвестная угроза, надвигавшаяся с небес, быстро стала для большинства из них чем-то обыденным. Но час пробил. убираться отсюда пока эти хрени меня не прикончили. Ну что ж, мы начнем. Так, стрелы. Блин, фигово, что он так медленно собирает их конечно. Все, смотрим, может это я упустил чтобы ничего не упустил здесь но ну, вроде здесь ничего нет так ладно пойдемте ну вот как-то так с прохождениями этими <coughs> будет чаще я так понимаю надо убираться отсюда ну вот эти еще не такие уж и сильные давай, давай, давай. <звук> это еще мобы такие слабенькие так не знаю здесь по графике как вам может яркость настроить я не знаю это я за кадром сделаю если что Ты так понимаешь что лучше яркость поменять потому что тут темноватые места бывают эти твари так и лезут Не спеши. Ты еще не до конца оправился после укуса. Пройдет какое-то время, пока силы вернутся к тебе. Так что лучше не перенапрягайся ближайшие пару дней. Кто ты такой? Можешь называть меня Адам. Скажем так, я друг, который оказался в нужном месте в нужное время. Больше тебе пока ничего знать не надо. Где мое барахло? Если ты про пожитки, которые были в доме, о них можешь забыть. Спасти я смог только то, что сейчас при тебе. Фу, что случилось? Ты же сам видел. Прилетели захватчики, начали завоевывать мир, переделывать его. Переделывать? тараформировать, ты хочешь сказать? Это пришельцы из космоса? М -м, враждебные и очень, очень опасные пришельцы. Так они не только в Каракисе. Их формеры появились повсюду и везде угрожают местным обитателям. Пока не ясно, чего они хотят. Распространяют заразу, убивают, уничтожают все вокруг. Выглядит не слишком многообещающе. Что-то неладно. Я чувствую слабость. М -м, одна из этих тварей тебя укусила. И ты, судя по всему, заражен какой-то инфекцией. Какой еще инфекцией? Не знаю пока, как она действует, но, судя по всему, это часть плана пришельцев. Если они и дальше будут трансформировать Магалан с такой скоростью, скоро вся планета будет заселена их флорой и фауной. Обалдеть. Тебе повезло. Могло быть намного хуже. На твоем месте я не совался бы им под ноги и не искушал судьбу. До сих пор для всех, кто с ними сталкивался напрямую, это плохо заканчивалось. И долго я провалялся без сознания? Пару дней. Ты сильно пострадал. Твои раны я залечил, как смог. Несколько дней? Нет. Дэкс! Ну давай, кто первый? Будь осторожен. Дэкс! Проклятие! Там где-то остался мой сын. Я должен его найти. Тогда советую заняться этим в первую очередь. Сердце мира к северу отсюда. Оно еще цело? Насколько я знаю, да. Берсерки за ним присматривают. А чем вызван твой вопрос? С ними мой сын. Тогда отправляйся туда. Тут пока что затишье, но долго это не продлится. Почему ты мне помогаешь? Пришельцы — это общая угроза, но пока что все вокруг делают вид, будто их нет. Все так увлеченно грызутся между собой, что настоящего врага не замечают. И тут в игру вступаешь ты, Джакс. Сейчас для них ты, может, и посторонний, но ты сильный, толковый и умеешь добиваться своего. Ты меня знаешь? Я знаю, что ты очень старался исчезнуть, но не все о тебе забыли. Мне нужна твоя помощь, чтобы спасти Магалан, возглавить сопротивление. Я это называю шестая сила. Группировка, отличающаяся от остальных. Ее цель будет остановить вторжение. Я все тебе покажу. Встретимся в бастионе к северу отсюда. Не хочу. Много лет назад я уже пытался всех предупредить. И кто меня послушал? Теперь мы стоим перед угрозой уничтожения планеты. И чем заняты остальные? Смотрят, у кого бы что урвать по мелочи. Мне это осточертело. Своих дел хватает. Я понял. Тогда разберись сперва с этими своими делами. Позже еще поговорим. Ты знаешь, где меня найти. Вообще-то, с реактивным ранцем ты сможешь путешествовать намного быстрее. У меня остался один. Забирай. Как я уже говорил, когда будешь готов, приходи в Бастион. У нас много работы. Я буду ждать тебя там. Ну вот. Что-то мне совсем фаршиво. Вот не доверяю, я старику и все. Надо поискать целителя у берсерков. Я знаю так-то, о чем мне говорите. А вот это мне все и надо как раз таки. Так, сундучочек. Так, все забираем. Блин, ну как-то непривычно это реально. Так, ну вроде как бы яркость чуть-чуть поднастроил, но как-то горимовато еще все равно, ну... Что имеем, то имеем. Так. Тут наверху что-то есть. Надо посмотреть. Я могу еще дольше летать, типа, мол, команда. Я даже не знал о таком вообще. Вот, и еще, видите, с первого раза лук. Ну, хотя у меня лук, наверное. Не, можно. Красавчик, что сказать. Я даже не знал, что здесь... Ай, театр сходился. Я даже не знал, здесь можно даже... Ну, вот, как бы... Так. Еще может кто-то Дай мне этого барахла взять. Все. Больше ничего нет. Так, ну-ка, у него что-то лучше. Вещи. Нет, эти характеристики вот такие. С самого начала, как бы. Всему обучаться снова надо будет. Так, ладно, пойдем полазим. А типа что? Отсылка какая-то, да? Так ладненько. Я здесь много вот че, не знаю, как бы ну. Ой! -ё. блин давно такие игры не играл честно скажу что уже отвык без стрелы осталось джакс я так рад что ты жив мы опасались худшего что тут стряслось они застали нас врасплох во время ночного караула ...воспользовались нашей небрежностью. Захватчики-чужаки? Нет. Морканы, конечно. Вот, смотри. Это их убитые гончие. Самая большая группа двигается на север. А где Декс? Где мой сын? Мать забрала его с собой. Кая была здесь? С ним? Да. И она ушла за Морканами на север. Знаешь, она не остановится, пока всех их не положит. Ты можешь подлечить меня? Конечно. Дам тебе пару бутылочек. Но остальные нам нужны для раненых. Дерьмово выглядишь, Джакс. Я... Я в порядке. Меня укусила одна из этих тварей. Черт! Лучше покажись целителю. Конечно. Спасибо. Хм. Эти здоровенные лиловые формеры, ты их раньше видел? Да. Когда появились пришельцы, они сразу поперли на юг. Мы много раз видели этих тварей во время охоты. Но с ними не всегда можно было справиться. Вдобавок, у нас еще разгорелся конфликт между фракциями. У вас есть целитель, который мог бы посмотреть на мою рану? Там инфекция. Почти все погибли. Но Кая выжила. И она, пожалуй, лучший маг среди нас. Покажи ей свою рану. Зачем ты здесь остался? Я вождь Я вождь берсерков. Это мой долг. После такого нападения я не могу просто уйти и оставить Сердце Мира беззащитным. Люди доверяют мне. Сердце Мира пока в сохранности? И благодарение звездам. Морканы хотели всего лишь перебить берсерков и забрать наши запасы Эликсита. Сердце мира не пострадало. Оно продолжает привлекать ману на землю. Здесь, в Каракисе скоро будет царство природы. Удивительно, что Морканы осмелились забраться так далеко. Да. И впрямь весьма странно. Они обычно утоляют свою страсть к разрушению внутри своей пещеры. Должно быть, что-то разворошило их пчелиной улей. Возможно, те пришельцы и их странные существа. Эх, не исключено. Но я полагаю, у них есть и другие причины. Это религиозные фанатики, которые поклоняются жестокому богу. Кто поймет, что может взбрести им в голову? Когда встретишься с Кай, будь с ней поаккуратнее. Потери последних дней очень сильно ударили по ней. Она сражалась с морканами до самого конца. Пытаясь предотвратить худший исход. Ну, я тут просто отходил, извините, и тут немножечко, может быть, за этого Так что лучше тут полутать все то, что тут есть. Так, водичка, хп тут неплохо, хлам какой-то, ну ладно, хламик мы уберем. Так, что с трупов надо полутать, смотрите, трупчик, хоп, лутаем. Эликсид, вот прям здесь элексид, это вообще прям надо, easy. Реально скажу, здесь тяжело, что эликсид добывать. Тут, о, меч какой-то получил, получается сделать могу, да, наверное? Это воин простой, так что... Видите, туда надо сходить, еще будет все сделать, обшарить, так что на всякий случай... Я даже метку вот поставил, я не знаю, это куда будет вести. То бишь... Так, о, видите? Еще и лук собрал, стрелы. О, видите, тут лучше такого вот, тут пошариться и находить свои вещи, так что, ну, как бы вещи. Хлам. Из хлама можно будет продать, купить. Так, нет, недолго он летает. Ну, понятное дело, их с ним. Что то было? А, еще один труп. В принципе, тут заработать вот так можно. Пошел, походил, он пособирал. Я вот так тут раз зашел, тут эликсит валялся, пособирал. Толканку взял, здесь руду и толканку. Сундучки, я не знаю, здесь можно лутать, а можно. Так, инвентарь, так, а, модификация, так, э, даже модифицировать могу сам. Ты помол камон, а, как? А, использовать. Чтобы создать, изменить, так, так, так, так, улучшить можно, да? А, мне еще одного не хватает, да? А, что другое можно? И типа, мол, камон, ага, нельзя, да? Мне еще одно не хватает, чтобы улучшить. Печалька. А, ну тут сделали, знаете, с содержанием. Так, кузнец. О! Ты бы лучше вел себя здесь поосторожнее. Каракис неприятное место. Проблемы? Как видишь, долго тут не живут, и нам всегда требуются люди. Но хоть нас и немного тут, по крайней мере, у меня есть из чего делать оружие. Так что мы справляемся с внешней угрозой. А для меня найдется оружие? Я не раздаю оружие просто так, если ты об этом. Но у меня есть запасной горм. Если хочешь, можешь им воспользоваться. Если не знаешь, как с ним обращаться, возможно, я смогу тебя этому обучить, но не за даром. Так что тебе потребуется немного опыта и немного осколков в кармане. Если хочешь что-нибудь купить, у меня тут валяется пара вещичек, но большинство из них мне самому пригодится для моих ребят. Я хочу кое-что купить. Не вопрос. Ну, как бы вот так, да, у него есть застольник. А, у меня 200 всего, так? 9 брони, 300, ну блин. Что ж вы так все дорого все берете-то? О, синий цветочек, эликсиды. чехатку ступну а что у меня на продажу так лук продадим так ну тут все в принципе да так ну кружка мне не нужна толканка тоже ложка тоже мне не нужна в принципе я уже продал то что есть а, так ну что ж лучше тут броню взять вот это и вот это то что у меня есть Так, ну вот то, что мы подтвердили, теперь снарядить его, вещи. Ничем я, наверное, пользоваться Нет, не могу. Я да. Не слабоват. Хотя бы что-то одеть, чтобы. Ну, ходить хотя бы. Так, а можно назначить себе как бы ХП. Ч, нельзя назначать, что ли? Ну ладно. А типа, мол, на как улучшать? так ладно применять я не могу еще пока ладно вот так хотя бы походим так так все трупы оплутаны ну вроде все да Чем денег здесь маловато этих эликсидов ну пойдем туда, куда надо я еще туда не ходил так м это что у нас куда мы направляемся О, Кая. Вот -ка и пойдем. Это же его жена. Кая. Мне же целительство нужно как раз таки. О, ой. А то что такое? Нифига себе, чуть не обделался. Никогда не видел такое существо. Ну, хотя у меня реакция работает, как бы дети будут. Так, это что? Мне нужна Кая. Пропустите его. Привет. Наконец-то загадочный незнакомец почтил нас своим присутствием. Прости, меня задержали. А, ну разве я могу жаловаться, когда у тебя такая серьезная причина? Слушай, я понимаю, ты злишься, но... я несколько дней провалялся без памяти в каких-то развалинах. Да неужели? И как же это горе случилось? Может, ты не в курсе, но... У нас новый враг. Да я уж заметила. Как будто бы и так проблем мало. Как ты, возможно, понимаешь, у меня и так дел полно. Ты собираешься нашего сына взять с собой в поход? Ему лучше сейчас оставаться с нами. В последнее время на форт слишком часто нападают. Там он уже не будет в безопасности. О, да, тут куда безопаснее. Ты мне еще нотацию прочитай. Мистер, как только появятся малейшие трудности, я сразу в домике. Домика вообще-то больше нет. На него села одна из этих летающих крепостей. А -а -а, Счастливо это слышать. Никогда не понимала, почему ты решил прятаться там вместо того, чтобы жить вместе с нами. Я не хотел грузить тебя своими проблемами. Я слишком уважаю тебя для этого. Не смеши меня. Ты чувствуешь себя уязвленным, потому что лидеры группировок не стали слушать твое нытье про возможные опасности. И вместо того, чтобы принять свою неудачу и жить дальше, ты свернулся в клубочек и профукал несколько лет жизни. Когда-то ты был великим человеком. Подумай обо всех своих деяниях, ты боролся против собственного народа, штурмовал ледяной дворец, победил гибрида. Не всем это запомнилось именно так. Все было именно так. Я это видела своими глазами. Неважно, что людям запомнилось или что люди хотели запомнить. Эти потенциальные опасности, как ты их называешь, теперь встали перед нами во весь рост. Мы оба это предвидели. И теперь пора воевать за выживание человечества. Я знаю. Так всегда и было. Люди слишком заняты своими ежедневными делами, чтобы задумываться о будущем человечества. Но это не значит, что нужно наплевать на свою собственную жизнь. Если бы ты захотел быть Дексу настоящим отцом, ничего этого не случилось бы. Как ты думаешь, должна ли я оставить его на поле боя в сердце мира? Нет, конечно. В любом случае, а о гороном позаботится. Он никогда его не бросит. В отличие от тебя. Где Декс сейчас? Неподалеку. Асград обучает его терпения Оно ему более чем пригодится с такими родителями, как ты. Очень смешно. Что, думаешь, я не знаю, что тоже могла бы быть лучшей матерью? Что это пустошь не место для ребенка? Если у тебя есть предложение получше, буду рада услышать. Но не надо на меня так смотреть. Не тебе меня осуждать. Декс должен жить в безопасном месте. Что ты говоришь? Тогда почему бы тебе об этом не позаботиться? Пора уже тебе заняться собственным сыном. Но ну, надеюсь, ты хотя бы понимаешь, что делаешь? Я говорил со стариком. Адам его зовут. Он лечил мои раны. Он говорит, бастион на севере будет расширяться. Станет крупной силой. Похоже, там будет безопасно. Что ты несешь? Адам? Старик? Боже милостивый, Джакс! Тебя что, по голове били? Тебе что, настолько глаза застело, что ты уже не видишь дальше своего носа? Что ты хочешь этим сказать? В бастионе только один старик, который подходит под твое описание. И это Докинс. Доктор Адам Чарльз Докинс. быть не может. Не понимаешь, что у тебя с памятью, Джакс? Что с тобой сделали, если ты его не узнал? Это тот самый человек, который натравил Альбов на свободных людей. Тот, кто развязал многолетнюю войну на Магалане из-за гибрида. Презренный мерзавец, который, не будем забывать, до последнего времени сидел в механической капсуле. Разумеется, теперь он разве что тень былого себя. Это звучит так, как будто ты готова ему простить все преступления против человечества. Машины убийства, которые он был тогда, больше не существует. Неизвестно, хватит ли силы ее убогим останкам, чтобы что-то нам рассказать. Докинс теперь просто убогий старик. Честно говоря, я думаю, что без своей машины он не представляет опасности. Ммм, это кое-что объясняет. Мне стоит навестить его еще раз. Да, почему бы и нет. В конце концов, он всего лишь сожрал год твоей жизни. Да, по-моему, я болен. Мне нужна твоя помощь. У тебя усталый вид. Что случилось? Одна из этих тварей пришелец, он меня укусил. Старик говорит, я заражен, но не знает чем. Что ж, может, я могу сварить тебе какую-нибудь микстуру, когда вернусь домой в тавр? правда у нас знаешь война с морканами так что боюсь тебе просто придется немного потерпеть я перестал тебя узнавать ты ни о чем кроме войны с морканами не думаешь ты видел что они натворили в сердце мира это была бойня они просто вырезали всех наших воинов мы должны нанести ответный удар пока они не укрылись в пещере когда они доберутся туда нам придется иметь дело не только с их гончами Они натравят на нас своих разрушителей, и кто знает, кого еще. Нам надо поговорить об этом новом противнике. У нас будет много проблем. Я знаю. Это одна из причин, почему я здесь. Из-за него и прочих угроз, нависших над нашими землями. Я всегда ожидала чего-то в этом духе, просто не сейчас. Это могут быть пробужденные, о которых говорил гибрид. Все еще сложнее. Я подозреваю, он мог каким-то образом призвать их сюда. Последнее, что успел сделать гибрид, он послал сигнал в космос. После этого в небе появилось нечто странное, чего никто не мог объяснить. Это наводит на крайне неприятные размышления. Люди должны знать, чего им ожидать. Ну чёрт подери, у меня просто нет на это времени. Я не могу уйти, пока не разрешу ситуацию с Морканами. Я решу твою проблему с Морканами. И как же ты это сделаешь? Ты же болен. Мне нужна будет твоя помощь, чтобы бороться с захватчиками. Нет смысла тратить твои силы на идиотские стычки. Никакие морканские гончии меня не остановят. Очень хорошо. Я соберу своих людей и подготовлю отступление. Ну, будь осторожен. Эти мерзавцы на что угодно пойдут, чтобы заполучить эликсит. Ну, вот как-то как, -то, смотри, как, -то задайся, как -то ты так. Слышишь? Так. Если с ним что случится, так, нам это пригодится. Угу. Отрывай, отрывай голову. Ну, тут в основном силы и вынослив. Ловкость нужна. все И применяем. Потому что я тут из вещей, что у нас тут, так, в принципе, ничего такого интересного нет. Пока я пользоваться ничем не могу. Ну, и сами мне качаться надо очень сильно много. Ну, ладно, всем доброго времени суток. Так что, как говорится, я заканчиваю на этом серию, продолжим следующей серии. На следующие, воскрес... суббота, воскресенье, где-то так. Тогда отдыхать буду. Потому что я занят постоянно в работе. И, и как бы подпишитесь на мой канал, поставьте лайк. Если хотите, конечно. Это ваше решение. Но. Как бы говорится, это мое хобби. Я даже так вам скажу. Ну, всем до скорых встреч. Всем пока.